Дорогие друзья, с вами Наталья Павлова, Инвестиционный центр «Павловы партнеры». Сегодня мы традиционно отвечаем на вопросы подписчиков и вопрос следующий. Можно ли приехать на осмотр автомобиля до внесения задатка? Друзья, запомните, мы только так и делаем. Мы не приходим на торги по банкротству, мы не оплачиваем задаток в том случае, если мы еще не уверены в объекте. Единственный вариант, в котором это возможно, если торги уже вот-вот начнутся, время на отправление задатка поджимает, так как в некоторых случаях деньги идут до трех рабочих дней. В этом случае вы можете отправить задаток и только потом отправиться на осмотр объекта. Если ваш автомобиль вас устроил, отлично, вы досылаете же все документы, необходимые для участия в торгах, но в случае, если вам объект не понравился, вам задаток должны будут вернуть, но все же запомните, что знакомиться с объектом, знакомиться с документами, проверять объект нужно до участия в торгах и оплаты задатка. Это поможет вам сохранить и ваши деньги, это поможет вам участвовать в тех торгах, которые действительно этого стоят и заработать на этом хорошие деньги. Если вам помогло это видео, ставьте класс, подписывайтесь на наш канал. Если у вас есть вопросы, не стесняйтесь, пишите прямо под этим видео или в специальном разделе на наших соцсетях. Всем отличного настроения и до встречи в следующем видео. Всем пока!